Глава третья. Пока коллеги Андрея оборудовали место под мастерскую, Марц сводил Голубенко по всем комнатам, объясняя свое желание относительно каждой из них, в какое обтянуть стены кожаными пуфиками, где установить какую лепку, где подшить подвесные потолки. Войдя в зал, он указал на косяки проемов. «Здесь поставишь анталтов вместо атлантов» поддерживающих потолок. «Атлантов!» — поправил Андрей. «Ну хорошо! Пусть будет Атлантов! Какая разница?» Но эта разница резала слуга Лубенко своей неграмотностью, смешением языков русского, украинского, цыганского, отчасти молдавского. Иногда нужны были большие усилия, чтобы не засмеяться, не унизить того, кто в своих глазах был самым-самым, к тому же повелителем, судьей, отцом Ромале». Мало-помалу день склонился к вечеру, и Ромалес стали задавать друг другу вопросы, озадаченные где их гости изберут себе ночлег. Несколько позже двоих коллег Андрея определили во флигель. «Где ты хочешь спать, Андро?» «А вот в этом доме, в котором буду делать ремонт». Хм, так там же пусто!» Там бесы летают. Всю ночь чтось вы ей, вы ей сам сатана стукает своими кистками. Там же нема свету, то есть электричество. Надо сказать, что цыгане не выключают всю ночь свет. Иди, он до своих хлопцев, бо вони у флигели полягали. Иди. Нет, нет, дайте мне, пожалуйста, постель. Я пойду облюбую себе уголок там, указал рукой Голубенко, на ремонтируемое здание». «Да ты что, сдурил? Но видя настойчивость Андрея, да к тому же гря любопытством, что будет с этим святым на завтра, принесли Перину большую подушку, простыни. Не бойся, тут клопив нема. Мы не с тих цыган, что клопив кормлять. Дело дел лачи рад. Спокойной ночи, пожелал барон, ухмыляясь и ожидая обратного». — Похосела, — добавила Румида, — то есть погибнет. Голубенко ушел вглубь дома, на ощупь отыскав укромное место, разложил постель и только теперь успокоился духом, оставшись наедине, из-за чего он так и настаивал, чтобы быть именно в этом доме. Теперь он мог свободно, сколько угодно молиться. Поблагодарив Бога за прожитый день среди виденного имада, Андрей просил своего Господа дать ему ясность, как быть ему дальше. После молитвы уснул крепким, спокойным сном. Утром следующего дня ромалы от малого до великого собрались во дворе. Их взоры были направлены к двери, куда поздно вечером ушел святой. Это новое имя, данное Андрею, Наидой. Один лишь Ипа насмелился подняться по ступеням почти к самой двери. Да и то держал кнут на изготовье, как будто бы оттуда должен был появиться сатана, жуя святого. Вот страха он даже забыл, что обращаться надо по-русски, а потому громко задал два вопроса по цыгански. Как у Андрей? Туадай? Кай туме? То есть, дядя Андрей, ты здесь? Где ты? Что ты делаешь? Видя, что никто не открывает дверь, он добавил третий вопрос. «Сот у Кереса! Что ты делаешь?» Андрей, услыхав за дверью громкие слова, по-цыгански вышел навстречу кричавшему, думая, что произошло что-то неожиданное. Но, увидев несколько семей в полном сборе, стоящих с открытыми ртами, скорее спросил, чем сказал. «Доброе утро!» И только теперь вспомнил о предупреждениях барона, которые насторожили их всех. Две-три минуты они удивленно переговаривались между собой, и только один главный Рома, то есть Марц, выразил кратко весь смысл их разговора. «Ба, живой!» — сказал он Румиде, как будто бы Андрей вернулся из когтей бабы Яги. «Дыхаз, живой!» — «Дыхаз, значит, смотрю, живой!» «То може ви не сатаную, сатаною друже? Занчи христом рогатым чишо. — Нет, мама. Значит, он действительно святой, коль его сатана боится, сделала вывод за всех наида. Барон подошел к Голубенко и дружественно похлопал его по плечу. — Да, похоже, в тебе не заяча кров. Ну, тогда ходим, я тебе шось покажу, як треба жить. Ты еще такого не бачив. Марц. Беря под руку Андрея, Своей грузной фигурой покатился, как большой шар, к другому зданию, своей обители. Войдя в дом, он несколько раз перекрестился, глядя на большие иконы, покрытые вышитыми украинскими рушниками. Под всем этим иконостасом висели на золотых цепочках горящие лампадки. Рядом с богами, то есть иконами, с маленькой буквы богами, конечно, висел Винчестер то есть нарезное автоматическое оружие, как бы оберегающее их, пахло ладаном и дорогими духами, которыми цыгане часто и обильно брызгают на дорогие ковры, лежащие на полах. Каждую комнату разделяли тяжелые железные решетчатые двери с большими замками. С потолка на мощных цепях спускались громадные Несоразмерная комната непропорциональны, люстры из хрусталя, фарфора золота. В спальне барона висела особие зящная люстра из рубина и других драгоценных камней. На окнах также были решетки, но чтобы их как-то скрасить хозяину пришлось покрыть железо с золотом. На всех косяках окон и дверей копотью свечи изображены кресты. Изысканная старинная мебель ручной работы во всех комнатах держала на себе богатство антиквариата, нагроможденного без всякого вкуса. Особенно привлекали внимание произведения месинской фарфоровой пластики, загадочно попавшие в келью погорицаря, рыцаря, которые могли бы быть гордостью любого музея. В одной из комнат находилось собрание старинного оружия, которым барон особо гордился. Все это евреи и замка мне привезли. Больше такого ты нигде не увидишь. Это я показываю немногим людям. Ну, а тоби я кумекающему в этом. То есть, понимаешь, разбирающимся в этом. Ну, что ты скажешь, догнав я царя Соломона, чи еще прикупить? Шуршики у меня есть, значит, деньги. По золотому запасу мне равных нема. МРФЦ. Эти слова он произнес с такой одержимостью, что даже перекрестился. И в доказательство этого стал извлекать из серебряных шкатулок ювелирные изделия необыкновенной стоимости. Затем привычным движением высыпал из сумочки украшенной бисером мелкие бусинки, значит, золотые монеты, русские червонцы и американские доллары прошлого столетия. «Ось ванны, мы колочки дорогесеньки!» Золотые монеты, на которых изображен царь Николай. Глаза его неистово блестели, лицо стало красным. Одержимость богатством вводила барона в необыкновенный экстаз, то есть иступленно восторженное состояние, свойственное только цыганам. Андрей ужаснулся. Он впервые в жизни увидел несметные сокровища, добытые страшным путем. В его оборжении пронеслись картины убийств, грабежей, насилия, контрабанды, и теперь он воспринимал виденное другими глазами, глазами, открытыми силой Евангелия. Он смотрел на шкатулки, но там находилось не золото, а кровь, стекающая через края. Он смотрел на старинные сосуды, но видел в них слезы людей». Он смотрел на музыкальные инструменты искуснейшей работы, но они источали человеческий стон. Друг, он как бы почувствовал, что весь этот дом наполнен запахом крови, которую пил этот дикий народ под пляску одурманенных вакханок, кружащихся вокруг костров и поддерживаемых неистовым воем золотозубы Хромале, упоенных звоном бубен и игрой скрипачей. Ну что ты, еврей язык проглотил, чешо? Скажи что-нибудь, спросил барон, как выстрелом кнута нарушивший раздумья христианина. А в этот момент Андрей думал о том, что нелегко, если возможно вообще, будет показать истинное богатство этой бедной погибшей душе, а тому он только произнес: "Трудно богатому войти в Царство Божие". Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царство Небесное. У тебя, Марц, на пути гранитная преграда, стоящая баррикадой между тобой и Богом. И если ты когда-нибудь, как блудный сын, захочешь приблизиться к Богу, первое, что ты должен будешь сделать, — раздать в слезах раскаяния нищим все это, добытое нечестным путем. Это была вторая бомба Андрея, брошенная в сознание барона. Вместо ошеломляющего восторга, виденным, чего ожидал Марцо от Голубенко, он получил стрелу в самое сердце. Нервы цыгана не выдержали. Он кинулся к обличителю, схватил за грудки и, собрав всю рубашку Андрея в кулак, силой толкнул его об комод, зазвеневший посудой, как грехами Ромале. «Убью, Гаджо!» «Гаджо» значит чужак вы сектанты бигодякири то есть безумцы как ты мог такую глупость в мар песска дроширо?» то есть вбить себе в голову жа прочь ненавижу вас приносящих жертву своих детей вы не христи ишь ты логдыр вы сам ты верблюд плюющий того кто тебя приблизил к себе да знаешь ли ты, еврей плешивый, сколько я мастеров прогнал, которые хотели меня работать. А я только тебя выбрал. Я о тебе узнал все, прежде чем сюда позвать. Даже когда ты в последний раз варенок из и лопал. А ты, локхедыр, вырблюду. Еще не родился на свет тот, кто может унизить такого баро, как я. Фактически не барон, а баро... Значило среди цыган, что это хороший человек в переводе. Цыгане никогда не были баронами, потому что не было в них дворянского титула. А люди, уже не дослышав о такое окончание, стали говорить, что барон вместо баро. «Легче меня в порошок стереть, чем я стану когда-нибудь на колени, темыревцы!» Андрей направился к выходу, желая бессловесно укротить гнев хозяина дома, на ходу поправляя измятую рубашку. Остальное время дня Голубенко занимался исключительно проблемами исполнения заказа. Два его товарища уехали на поиски нужных материалов, недостающих для работы. Барон больше не подходил к Андрею. Наида, видя, что между отцом и гостем произошел разлад, Попыталась смягчить создавшуюся атмосферу. «Дядя Андрей, покажите мне, как делается лепка. Я хочу попробовать сама изготовить что-нибудь. Это так интересно!» «О, мне приятно, что ты к этому неравнодушна. Только смотри и слушай внимательно». «Вот берем гипсовку, наливаем в нее воды наполовину объема заливаемой формы. А потом засыпаем гипс, чтобы над водой образовалась горочка». Быстрыми движениями перемешиваем этот состав и выливаем аккуратно смазанную жиром форму. А жиром смазывается, чтобы легко отсоединялся отливок, да? О, молодец, догадливо, я похвалил Андрей. А теперь, как только залитая поверхность станет терять блеск воды, нужно все лишнее шпателем снять. А как только гипс начнет нагреваться, вот тогда и можно извлекать из формы. Ну... «А теперь попробуй сама». Как только Наида приступила выполнять желаемое ею, сбежали с цыганчата, окружив ее со всех сторон. Минут через двадцать любимая дочь барона держала в руках гипсовые изделия распустившейся розы, предполагаемые для оформления зеркал. «Сколько было радости! Собрались все обитатели дома наперебой, хваля мастерицу!» Давайте я буду все розы сама отливать, а вы их только клейте вокруг зеркала, предложила Наида. Мне это занятие очень понравилось, но барон, не желая больше ходить молчком, возразил: «Не забирай хлебу еврея, то бице не пригодится. У нас своя романо-джибен, своя цыганская жизнь, значит. Ты учись доставать такие розы, как маты достае у сонных чужаков, гаджив. «О, это настоящее ремесло, а не то будешь «Теви из. попрошайничать, значит. «Тебя, даделе, не поймешь», — ответила Наида. «То ты говоришь, что и моим праправнукам добра хватит от тебя, а сейчас боишься, что я побираться стану. Ты же говорил, что если бы не эта власть, то у тебя те, кто сегодня на чайках ездят, пастухах ходили бы». «Ты не подтвердил Марц, то есть твоя правда».